Одним из наиболее часто используемых методов вычисления интегралов является метод интегрирования по частям. Он основан на следующей формуле, которая дает возможность вместо интеграла у dV вычислить интеграл v Например, чтобы вычислить интеграл от функции x умноженная на e в степени x, мы применяем формулу, которая дает нам возможность заменить этот интеграл на более простой, который является табличным. Обратите внимание, какого вида интегралы вычисляются этим методом. P от x это многочлен. Если этот многочлен нулевой степени, его в подинтегральной функции может и не быть, так как он равен единице. Итак, давайте разберемся, в чем заключается сам метод и как его применять. Подинтегральное выражение, то есть все, что стоит после знака интеграл, разбивается на два сомножителя u и dv. Например, один из множителей x мы обозначим у, а все остальное вместе с дифференциалом за дВ. Логарифм обозначим за у, а дифференциал dx – за dv. x квадрат обозначим у, а е e в степени 5 x dx – за dv. Возникает вопрос, что же взять за у, а что за dv? И есть ли разница? Оказывается, есть. Все дело в том, что от этого зависит, упростится ли исходный интеграл после применения формулы или нет. Чтобы не возникало проблем, помните правило. За u берут функцию, которая упрощается при дифференцировании, а за dv – функцию, Интеграл, от которой можно вычислить не очень сложно. Например, нам необходимо вычислить вот такой интеграл. Это интеграл следующего вида. Поэтому будем применять метод интегрирования по частям. За u берем первый множитель х, за dv обозначим все остальное, косинус x dx. Но в формуле есть и другие составляющие du и v. Найдем их. du – это дифференциал от u. Значит, найдем производную от x и получим 1dx. v – это интеграл от dv. Запишем интеграл. Это интеграл табличный. Записываем ответ. Константу С не пишем. Затем заменяем исходный интеграл на то выражение, которое вы видите в правой части формулы. У – это х, В – это синус х, минус интеграл В – синус х, ДУ – это 1dx или просто dx. Нам осталось только вычислить новый интеграл, который у нас получился по формуле. Он табличный. Получим следующий ответ. Разберем еще один пример, в котором нам придется применить формулу интегрирования по частям дважды. Вычислим вот такой интеграл. Что взять за У, а что за ДВ, выбирать нам не придется. Разбить на множители можно единственным образом. Найдем ДУ и В. При нахождении производной будьте внимательны. Функция сложная. Сначала мы берем производную от степенной функции, а затем от самого логарифма. V это интеграл от dv, то есть у dx он равен х. По формуле заменяем исходный интеграл на следующее выражение. Новый интеграл получится легче предыдущего, но табличным он не является. Поэтому мы его запишем отдельно. И применим формулу еще раз. После второго применения формулы интеграл стал табличным. И мы записываем ответ. Подставляем его в выражение, записанное выше. Упрощаем и получаем окончательный ответ.